Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачари и с вами компания «Новостройки.шоп». Сегодня у нас очень интересная тема, которая наверняка интересует многих покупателей недвижимости. Как проверить застройщика? Как определить, что застройщик надежный? На какие пункты обратить внимание? И что нужно проверить в первую очередь? Итак, давайте начнем. Строительство в России всегда рискованный бизнес, хотя какой бизнес в нашей богоспасаемой стране не рискованный, но строительство это всегда большие деньги и длительные сроки окончания проектов, которые часто кружат голову представителям третьей древнейшей профессии «да». Именно застройщиков. В 2020 году в России больше тысячи застройщиков банкротов. И покупатели их квадратных метров так и не получили в установленные сроки свои стандартные хоромы. Так что если вам не нужна мимолетная слава одиноких пикетчиков у мэрии с плакатами «Верните наши деньги! Нам негде жить!» Придется посвятить проверке застройщика немало часов. Впрочем, мы скрасим вам этот нелегкий путь настоящего современного джедая пардон, покупателя недвижимости, и пройдем этот увлекательный путь вместе. Расскажем, где можно собрать нужные факты, как сохраниться в этой игре и как ее пройти с минимальными потерями для жизни и здоровья. Запаситесь терпением, чаем и печеньками, ролик будет не только информативным, но и интересным. Итак, с чего начать? Прежде чем отдать застройщику честно заработанные кровные, проанализируйте, есть ли у него материальные проблемы. И мы сейчас не о временных явлениях типа кризиса в период карантина или экономического спада. Мы о систематическом утекании средств куда угодно, только не на постройку домов. Ни в коем случае не связывайтесь с застройщиком, если у него за душой первое – дела о банкротстве. Проверить их можно в картотеке арбитражных дел, Онлайн. Обиженный контрагент обязательно получит свои деньги, но после передачи компании арбитражному управляющему, который продаст имущество застройщика с молотка. В итоге дом передадут на достройку другому застройщику, другой строительной фирме. И здесь его судьба теряется в туманных реалиях российского строительства. Достраиваться проблемный дом может и 5, и 10 лет, и даже 20. Налоговые задолженности. Об этом также можно узнать в интернете. Достаточно найти сайт Федеральной налоговой службы, там все это написано. Добрые налоговики вывешивают информацию обо всех компаниях, которые должны государству более 1000 рублей законных сборов. Уставшая от постоянных недоборов налоговая вполне может инициировать уголовное преследование руководителя компании или начать дело о его банкротстве. Ни тот, ни другой вариант нам не подходит, ну если, конечно, вы планируете жить долго и счастливо в своей новой квартире. Также обратите внимание на долги по судебным искам. Об этом нам с радостью расскажет сайт Федеральной службы судебных приставов. Здесь можно найти любой исполнительный лист, переданный для производства приставом для принудительного взыскания. Конечно, важна еще и причина судебной тяжбы, но если у компании миллионные долги третьим лицам, которые она, игнорируя решение суда, не собирается выплачивать, наводит на размышления. Не так ли? Обратите внимание на судебные дела Судебное заседание для застройщика Это все равно, что пообедать сходить Дело неотвратимое Судятся абсолютно все И неудачники, и лидеры рынка И поведение компании в суде Важный признак ее порядочности Если вы не хотите встретиться с застройщиком в суде Уже по вашему вопросу Проанализируйте его старые дела Вас должно заинтересовать следующее Первое, по какому поводу судятся. Если застройщик бесконечно спорит О качестве обоев с покупателями квартир Это обыденность и скука. Таких дел у каждого застройщика после сдачи очередного объекта десятки. А вот если на компанию подал в суд муниципалитет за неуплату аренды за участок, Тут уже дело пахнет керосином. Так себе выглядит просрочка банку за кредит. С этими ребятами вообще шутки плохи, такие поводы чреваты банкротствами, так что лучше не связывайтесь. Также обратите внимание на количество исков и сумму по ним. Если у компании 20 миллионов иск, при 10 миллионах уставного капитала у нас для вас плохие новости. Слишком высок риск банкротств и ликвидации компаний при проигрыше. Множество мелких исков с небольшими суммами тоже вполне способны завалить местного гиганта строительного рынка с небольшим уставным капиталом. Следите за балансом максимального проигрыша и активов компании. Если профит приличный, компания должна выплыть. Прерываясь на небольшую рекламную паузу, хочется рассказать вам о нашем крутейшем проекте М2Центр. Там мы собрали объявления о продаже квартир от собственников и сделали доступными их номера. Вы можете выбрать любую квартиру, которая вам нравится, позвонить на нее самостоятельно и договориться о просмотре. Ну а если вам нужна квалифицированная помощь специалиста, переходите во вкладку Эксклюзивы от М2Центр и выбирайте уже проверенные варианты от наших экспертов. Или звоните по номеру горячей линии. Мы с удовольствием вас проконсультируем и подберем отличный вариант, а также сопроводим и гарантируем юридическую безопасность сделки. М2 Центр, новостройки шоп, переходим, ознакомливаемся и оставляем заявки. Налоговик – лучший друг человека. Сайт Федеральной налоговой службы читается дольщиками как захватывающий детектив. Множество доказательств, указывающих на одного человека, но все равно интересно, кто же окажется убийцей в конце. Здесь можно найти много интересного о вашем застройщике и, держу пари, многое из этого он не хотел бы выкладывать в открытый доступ. Для определения добропорядочности компании нам потребуются следующие данные. Информация о собственнике, юридическом адресе, дате создания и руководителях компании. Также обратите внимание на количество персонала. Два человека в штате – явное доказательство фиктивности фирмы. Обратите внимание на сведения у руководителя. Если он как цезарь стоит во главе сразу нескольких однотипных фирм, возможно это номинальный директор компании «Однодневки». Также размер взносов государственного учреждения налогов и сборов показывает, успешна ли компания и активен ли вообще денежный поток. Обратите внимание также на то, совпадает ли фактический и юридический адрес фирмы. Обратите внимание и на то, числится ли за директором дисквалификации. Ну, если числится, то тут вообще без комментариев. Помедленнее, пожалуйста. Я записываю, как говорил герой одного из классических фильмов. В сети можно найти множество реестров проблемных застройщиков. Главное не доверять первой же ссылке, которую выдаст хитрый Яндекс. Важно искать информацию на официальных сайтах, где деятельность компании анализируется чуть ли не под микроскопом. Таких немало. Подготовьтесь к увлекательному чтиву. Первое, на что нужно обратить внимание, это реестр проблемных застройщиков. Ищите на сайтах госорганов, занимающихся контролем долевого строительства. План проверок государственных органов. Он покажет все, что вскрыли комиссии на плановых проверках. Еще интересным моментом будет реестры лицензий. Они расскажут, чем еще занимается строительная компания. Реестр участников контрактов по 44 и 223 федеральному закону. Здесь вы сможете узнать данные, которые помогут вам проанализировать, насколько компания загружена работой, какие у нее сейчас перспективы и есть ли крупные проекты. И вот он, наш победитель. Если ваш застройщик преодолел первые этапы кастинга, примите наши поздравления, это уже не так плохо. Но его ждет еще один этап отбора, где споткнуться можно на каждом пункте. Есть стандартный набор действий, который может и должен выполнить каждый покупатель недвижимости, если ему не нужна головная боль с получением своих законных оплаченных квадратных метров. Поэтому читайте, слушайте и запоминайте. Анализируем послужной список компаний. И нас не интересуют стандартные фразы на сайте типа «за нашими плечами Тысячи успешных проектов и миллионы довольных дольщиков Как показывает практика, такая идеальная репутация фирмы легко достигается наймом целого отдела маркетологов и копирайтеров А они, как известно, могут продать все что угодно Верим только фактам и цифрам Обязательно проверяйте регистрационные данные застройщика, чтобы не нарваться на компанию Которая с завидным постоянством перерегистрируется каждые полгода, покоряя все новые и новые офшоры Оцените и структуру компании. С головным филиалом фирмы всегда сотрудничать безопаснее, чем с их дочками, которые закрываются чуть ли не пачками. Даже стихотворение сложилось. Следим за просрочками. Конечно, можно дать шанс даже тем застройщикам, которые каждый свой объект сдают с опозданием на пару лет. Но если деньги вам дороги, как память, делать этого не стоит. И уж тем более, если вы покупаете квартиру в строящемся доме, если вы думаете, что застройщик, постоянно задерживающий сдачу своих объектов, и справится именно на этом доме, квартиру, в котором вы купили, жизнь вас Цинично разочарует. Далее считаем, сколько лет компании. Это у женщин спрашивать о возрасте неприлично. А если вы отдаете застройщику несколько кровных миллионов, вы просто обязаны знать про его родословную. Застройщики, как вино, с возрастом становятся только лучше. Старейшие российские фирмы обычно превышают возраст совершеннолетия. Им от 20 до 25 лет. Правда, если компания ведет застройку с советских времен, можно ожидать применения старых технологий, низкого качества и совкового сервиса. Зато куча информации и отзывов. Есть над чем работать. Обязательно загляните в портфолио, ведь если компании уже 10 лет, а в арсенале всего один единственный дом на 100 квартир, подозрительно. Не кажется ли вам это? Проверяем наличие разрешения на строительство. Вот, вот она эта заветная квартира в центре Краснодара, за которую и почку отдать не жалко, ну или ипотеку взять. И вот вы уже думаете, сочетаются ли красные обои в спальне с зелеными шторами. Но, стоп! Вначале попросите застройщика показать разрешение на строительство. Ведь бывает и такое. Застройщик начинает строить дом в надежде на положительное решение контролирующих органов. А оно почему-то не случается. Ну, планеты не сошлись, или новая школа здесь будет вместо жилого дома, ну или сократили этажность проекта. Но вы выбрали квартиру повыше. А дом ведь уже наполовину построен, и даже квартиры в нем проданы. Вот к таким-то дольщикам и приходит та самая слава, когда их показывают в новостях Первого канала, как жертв экономических преступлений. Так себе известность, надо сказать. Внимательно читаем договор. Приличный застройщик предлагает ознакомиться с ним еще на своем сайте. Его содержание стандартное и никакой тайны не представляет. А вот если компания по строительству с пеной у рта доказывает, что все данные в договоре конфиденциальны и подписывать нужно прямо здесь и сейчас, ведь квартиры расхватывают, как горячие пирожки, а завтра будет дороже на целый миллион, уходите по-английски, не прощаясь. Здесь вас ничего хорошего не ждет. Перед подписанием возьмите договор с собой и посоветуйтесь с юристом. Он быстро найдет тот самый пресловутый текст мелким шрифтом, который выливается покупателю в существенные суммы. Например, квартира может внезапно увеличиться на несколько квадратных метров, и их придется оплачивать. Возникают неточности и в вопросе отделки квартиры. Ведь иеватые формулировки о подготовленных для черновой отделки стенах на деле могут означать панельные трущобы с наскальной живописью. Далее ищем данные о других объектах этой строительной компании. Покупка недвижимости ⁇ то дело, в котором нужно и посмотреть, и пощупать, ведь, как сказал известный сказочный персонаж, а то бывают и оптические обман зрения. Если на сайте застройщиков вы не находите информацию о сданных объектах или находите только размытые формулировки типа «нам доверяют миллионы», ставьте на нем крест. Настоящие застройщики выкладывают на сайтах целые картинные галереи из своих объектов с подробным описанием планировок, площадей, адресов, цен и многого другого. Кстати, если прайса на сайте нет, а вас заманивают красивыми, позвоните, и сделаем вам выгодные предложения. Бегите. Выгодным это предложение будет только для застройщика. Если цен нет, а узнать их очень хочется, переходите на наш сайт Новостройки новостройки.шоп. Тут цены есть. На каждый ЖК и на каждую квартиру. Проверяем, не врут ли нам. Да-да, все врут. И это общественный факт. Но утаивать важную информацию от покупателя вовсе мавитон. Представьте, вы присмотрели себе красивый пентхаус в одном из жилых комплексов Краснодара. Хороший район, рядом парки со спортивными тренажерами. Вокруг отличная инфраструктура и лапочки соседи. Казалось бы, отдавай свои кровные и живи в этом раю. Как бы не так, окна выходят на колонию, за домом идет железнодорожная ветка, от которой трясется посуда в шкафу, а через год здесь и вовсе будут строить новый жилой комплекс. И об этом ни одного слова на сайте. Совпадение? Не думаю. Изучаем отзывы в интернете. Конечно, они могут быть и заказными, поэтому обращаю внимание на детали. Авторы липовых отзывов не заморачиваются подробным описанием. А вот настоящие владельцы проблемных квартир с точностью до минуты могут сказать, когда начала отслаиваться плитка в ванной и как быстро растет плесень на промерзших зимой стенах. Итак, вместо заключения. Булгаковский волонс считал, что москвичей испортил квартирный вопрос. Сразу видно, нечистая сила мало общается с представителями современного строительного рынка. Иначе бы знала, что москвичей, да и всех остальных россиян испортил вопрос непорядочных застройщиков. Проверяйте репутацию компании по строительству и боритесь за свои права. А с вами был Дмитрий Хачарий и компания Новостройки Шоп. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления о новых роликах первыми, потому что что впереди еще очень много интересного. Пишите свои вопросы в комментариях, мы их читаем и с удовольствием на них отвечаем. Если у вас возникли вопросы по поиску недвижимости в Краснодаре, переходите на наш сайт, оставляйте заявку, и наши специалисты с вами свяжутся и подробно проконсультируют.